Как действовать при встрече с полицией? Документы в руки! Вас остановили, вы не понимаете, что происходит. Нарушили вы, не нарушили. Знаете, что остановили? Там поле чудес. А мы там видели, вы кого-то сбили. Послушайте, это все ни о чем. Какая Я причина, какая причина, причина остановки? в найти причину. Вы обязаны предъявить. То есть показать. Показать со своих рук. Друзья, всем привет! Вы на канале Pride и сегодня я вам хочу дать несколько советов как действовать при встрече с полицией. Погнали смотри! Да, Совет номер один. Как действовать с полицией? Он будет очень простой, казалось бы обыденный, но имейте в виду, немаловажно. Для среднего автолюбителя встреча с полицией это всегда стресс. Обязан, еще раз говорю, обязан. два звоните. Документы мне в руки сюда дайте, а потом звоните. звоните куда хотите. Подожди, говорю. Подожди, Документы подожди. в руки. Вас остановили, вы не понимаете, что происходит, нарушили вы, не нарушили. Вы начинаете нервничать. Ребята, поймите, все очень просто. Ни в коем случае при общении с полицией не нужно нервничать. Знаете, что остановили? Там поле чудес? А? Да не, ну просто пообщаться, я же как бы нормально с вами диалог сюда, у вас там чуть-чуть выезд на встречный был, заметили? Оформлять? Ну это ж надо пойти посмотреть доказательства, есть или нет. Будете смотреть? Действуйте. Видео будете смотреть? Действуйте. Никто вас не съест, никто вас там, ну если конечно вы будете себя вести адекватно и достойно, не будете там понимаете да то есть проблем у вас никаких не будет выдохните успокойтесь и действуйте четко по схеме первое первое всегда фиксируйте свое общение с полицией на телефон или лучше на видеорегистратор ну в крайнем случае если у вас в автомобиле нету видеорегистратора включайте телефон вы имеете полное право это в любом случае в дальнейшем вам потом пригодится это раз номер два всегда блокируйте автомобиль когда вы передвигаетесь на дороге и блоки у вас автомобиль должен быть заблокирован и при общении с полицией тоже желательно чтобы у вас двери были заблокированы так как некоторые представители ведут себя бывает достаточно неадекватно и ну, вы? зачем, а Она... зачем вы ну, это моя машина ну, я, ну, я... Потому что я сам буду решать, что мне сокрывать, чтобы. Вы его вы Руки уберите от меня. Я не уберу. Чтоб не было всяких неприятных неожиданностей, общайтесь через приоткрытое окно, чтобы двери у вас были заблокированы. Это однозначно. Совет номер три. Всегда даже можем на первое место его поставить. Всегда спрашивайте причину установки. Вы имеете полное право на это. Вы должны понимать, за что вас остановили. Требуйте, это ваше законное право, требовать у полицейского, запомните это должностное лицо, он обязан. Вам объяснить и рассказать, по какой причине он вас остановил. Следующий этап. Допустим, полицейский рассказал, по какой причине он вас остановил. Требуйте доказательства нарушения, которое вам предъявляет сотрудник полиции. Знаете, вот это вот все непонятное рассуждение, я там видел, я там может быть моргнул, услышал, мне там напарник подсказал, а мы видели, вы там на красный проскочили, а мы там видели, вы кого-то сбили. Послушайте, это все ни о чем. А какая причина вас посмотреть? Документы. Потому что у вас техническое состояние автотранспорта говорит о том, что вы, возможно, попадали в ДТП. Да то а мне уже рассказывать вас... будете, знаете, какой, уже вам буду рассказывать? Да не будете мне рассказывать. Что? Я Я на дороге. Какая Я причина Это все ни о чем. Требуйте доказательства вашего правонарушения. Конкретно вас и конкретно вашего автомобиля. И проверяйте, у них там есть бодикам, у них там есть камеры и так далее Они обязаны это все писать И они обязаны вам предоставить доказательства ваших правонарушений или правонарушения Если полицейский там пытается что-то вам Я там увидел, я там услышал Это все ни о чем, это не серьезно Пресекайте, прощайтесь и едьте дальше Ну, смысл продолжения такой беседы вообще... Ну никакой Следующий совет, он вытекает вместе с первым Если вас остановил сотрудник полиции Он обязательно должен представиться и вы обязательно это должны зафиксировать Если что-то он там невнятно пробормотал Бу-бу-бу-буп там блин. Здравствуйте Не понял, еще раз Ваши? Ваши с какого перепуга? Фамилии, имя, отчество, звание и документы в развернутом виде однозначно. Вам должны показать, и вы это должны зафиксировать на видео. Запомните это хорошенечко. Это очень важно. Это в ваших же интересов. И последний пункт, кратенько мы пройдемся, вы совершенно не обязаны передавать свои документы, водительское право, регистрационное свидетельство и тем более страховку в руки полицейскому. Запомните, по закону вы не обязаны в Украине передавать документы. Сотруднику полиции документы причины? документы, причины? документы? Причины? хорошо 185, -й, 185, -й, 185 -й, Конечно, мы знаем, конечно, мы знаем конечно его. Вот, вот, вот, вот, Там вот причины, причины Вот ведь водительское удостоверение. Смотрите. Срок а Два, один и 1. Ну и что, и написано? что написано? Давайте вот, вспомним. Обязан, Обязан иметь, и при, и себе... Не, не, не. иметь при себе. не иметь при себе. Вы обязаны предъявить, то есть показать. Показать со своих рук. Вот так вот берем, показываем, пусть читает, надо ему, пусть ознакомливается. Ни в коем случае не передавайте своих документов. В руки сотруднику полиции объясню почему все просто он их взял положил к себе в карман развернулся пошел и вы фактически становитесь что становитесь заложником нерадивого сотрудника полиции дальше он вам может рассказать что он у вас ничего не брал если вы не фиксировали да он их мог потерять и так далее и так далее то есть ситуация становится не в вашу пользу ни в коем случае документы не передаем по поводу страховки, кстати, тема страховки вообще требует отдельного рассмотрения. Если интересно, напишите в комментариях, мы сделаем отдельное видео, где я вам расскажу про случаи, когда вы обязаны предъявлять страховку, а когда вы не обязаны ее показывать, предъявлять, показывать, надо знать свои права. Да, и еще дам последний совет, всегда возите с собой КОАП, всегда возите правила ПДД, знаете, не все мы можем помнить. Вы можете открыть и для себя что-то освежить, если вопрос спорный, и показать сотруднику полиции, которые не факт, что они там хорошо разбираются в правилах дорожного движения, в своих регламентах, приказах и своих законах. Всем пока, если было интересно данное видео, пишем комментарии, подписываемся на наш канал, ставим лайки, до встречи.